Друзья мои, давненько меня не было в России, и, честно говоря, поднакопилось у меня долгов. И в первую очередь это призы, которые я должен разыграть. Призов целая куча. Во-первых, купюра с подписью Джордана Белфорда, тот самый Walks Wall стрит Это раз. Во-вторых, занятие по фридайву с Молчановым. Вводное занятие, которое наверняка откроет для вас прекрасный мир фридайвинга. Помимо этого, книги от Сергея Полонского. Помимо книг от Сергея Полонского у меня еще именной Комплект мыла в подарок от меня лично. Ну и, короче, много-много-много всего интересного. Поэтому смотрите эту серию целиком, не пролистывая для того, чтобы не пропустить розыгрыш, и для того, чтобы просто не потерять свой подарок. Представь, что ты на войне ага. и начинаем выполнять вот такие вот движения. Я знал, что однажды я до этого дойду. 30 я начала разваливаться. А, да, то есть... 36 начала заниматься я триатлоном. Я когда был. В центре подготовки космонавтов, честно говоря, было проще. Чтобы вы понимали, есть категория 75+. Если не сработает, верну деньги. Я решил потренироваться и взять интервью у настоящей железной женщины, девушки, которая любому мужчине надерет задницу, Виктории Шубина. Виктория Шубина, 46 лет. Шестикратная чемпионка Ironman. Первая россиянка, прошедшая квалификацию на оба чемпионата мира по триатлону. Покорила Эльбрус элитный тренер страны. Виктория, приветствую, рад видеть. Чем мы будем делать? Сейчас мы, мы начнем небольшую разминку на вот этой чудесной механической дорожке. Когда я сделала свой первый триатлон, это была очень короткая дистанция. Сколько? Это был спринт, это было под Питером, это был кросс-кантри триатлон. Мы плыли в лесном озере, таком торфяном, там вообще не было видно ни дна, ни, ни ног, человек, который плывет рядом. Общий старт, естественно, народу было немного. Потом на маутин-байках у меня уже был свой велосипед. Мы гнали по лесным тропинкам, и а по этим же лесным тропинкам бежали. И так получилось, что я прибежала первой из девочек, седьмой в общем зачете. Это а. механическая дорожка. У нее есть... Серьезные преимущества. Здесь ты толкаешь полотно сам. Круто. Мало того, вот сама проекция беговой дорожки таким образом устроена, что ты изначально э, подстраиваешься под правильный бег, под падение, под постановку стопы на переднюю часть, чтобы стопа амортизировала. И сейчас просто постарайся привыкнуть. Ты все правильно делаешь, идешь, потому что тебе здесь еще нужно некий баланс держать. Да? Я когда был в центре подготовки космонавтов, честно говоря, было проще да? В центре пуги пред... летать. Представь, что ты на войне. Если тебя услышат то ты рассекречен. Меняешься или сдох, то Я, есть походу, ты стараешься. Уже, уже рассекретили. Да. Поэтому стараешься бежать максимально тихо. Когда ты посылаешь такой импульс себе, об этом начинаешь так. думать, ты автоматически посылаешь импульс а, в свою стопу. И она начинает готовиться к опоре. Более мягко ставишь ее. Принял. Ощущения поменялись? Я просто пройдущийся тигр, затаившийся дракон. Мои 120 килограммов нежно шуршат по дорожке сейчас. Да. Я что-то думал, в 30 лет после операции на колени что жизнь заканчивается уже. Ну, я надеюсь, что мой пример тебе подтверждает, что это не так. Да, да. В 30 я начала разваливаться. В а, да, есть... 36 начала заниматься я триатлоном. Когда первый раз приехала на половинку, меня поразило, когда вот стали награждать. Когда я увидела, что выходит там 45+, 50+, 55+, 60+, но они не просто выходят. Это люди, которые прошли эту дистанцию и которые выглядят на 10-15, а иногда и 20 лет моложе. Они совершенно адекватно общаются, у них целые там компании, это очень успешные люди, потому что у них есть деньги на эти перемещения, чтобы вы понимали, есть категория 75 плюс. 75 люди... плюс. Да. То есть люди в возрасте 75 лет сначала верно. 4 километра плывут, потом 180 да. едут на велосипеде, потом еще 42 бегут. Да. И поэтому, когда мне говорят, что выживают, это вредно… Они не выживают при этом. Они не просто выживают, они выглядят намного моложе, чем некоторые сорокалетние. На первом этапе всегда подготовка опорно-двигательного аппарата, техника и объем. Скорость добавляем, когда ты уже готов к объему, и когда твой опорно-двигательный аппарат готов к этой скорости и объему, понимаешь? Это все равно, что машина, у которой знаешь двигатель от самолета, а корпус от э, копейки старый. Представляешь, шумя, что все от далеко уже. уедет такая машина? Сейчас я буду разыгрывать при помощи простого генератора с YouTube. И, собственно говоря, буду копировать ссылку на ролик, вставлять ее, чей комментарий позитивный, правильный вываливается, тому и отдаем приз. Ну что, погнали. С чего бы начать? Давайте начнем, наверное, с Сергея Полонского, с его книг. Сергей нам целых три книги подарил, поэтому я думаю, что это будет хорошим подарком. Книга одна стоит у него 100 долларов. И знаете, эти книги покупают очень хорошо на бизнес-клубе, где я был. Когда Сергей принес с собой три или четыре книги, их расхватали в момент. Так, поехали. Собственно говоря, пишем экран наш, поехали. Вставляем ссылку Сергея Полонский. Нажимаем генерировать. Круто! АК «Буст USA». Ну, комментарий короткий, не четыре слова, но фиг с тобой. АК «Буст USA» тебе достается книга Сергея Полонского. Поехали дальше. Посмотрим, у нас три книги всего должно быть, поэтому кому-то еще достанется. Нажимаем «Генерировать». А, Миша Евтушенко. «Книгу надо. Михаил, поздравляю, вторая книга отправляется тебе». И, наконец, третья книга. Кому же она достанется? Погнали. Надо быстро все разыграть. Генерируем, нажимаем. Роман Пономарев. Легенда. Такого человека загубили сволочи. Рома, поздравляю, третья книга от Сергея. Достается тебе. На самом деле могу вам сказать, что у Сергея очень двойственное впечатление. Он действительно человек большого масштаба. Он сделал много интересных разных проектов. Я... Часто бываю в Москве-Сити и не могу не оценить размах вообще этой постройки. Полонский однозначно стоит того, чтобы его узнать поближе и того, чтобы как минимум прочитать его книгу. Скажи мне, вот когда ты успеваешь и тренироваться, и людей готовить, и еще своей жизнью заниматься? Мне в соцсетях очень часто пишут, На, наверное, вам нечем заняться. Как хватает времени? Да очень просто. В нужный момент концентрироваться на нужном деле. Если у меня стояла цель сделать там Ironman и отобраться на чемпионат мира, то я занималась очень много и долго этим. Сколько? Сейчас Сколько? Очень много и долго это сколько? Полтора-два часа. Практически каждый день у меня бывает один выходной, полностью дополнительный восстановительный выходной, потому что если ты интенсивно тренируешься, у тебя такая же должна быть интенсивная восстановительная программа. Это очень важно, про это очень многие любители забывают. Упражнение, которое мы будем с тобой делать, называется стул. Изотоническое кольцо помещаем на 10 сантиметров выше коленного сустава, там, где вот миско у нас на бедре. И стопы и бедра параллельно, это важно, и опускаешься вниз до 90 градусов в коленях. И начинаем выполнять вот такие вот движения. Я знал, что однажды я до этого дойду. У нас с тобой одинаковые кольца. Ну, в общем, да. Мне кажется, у тебя полегче было кольцо. Теперь поднимаешь на носки, аккуратно сводишь, отпускаешь, опускаешь мне здесь раз. Что, сразу больно, что ли? 6, 7. Восемь. Пока хватит 8. Вот, вот это минута позора. Это Усполнение просто выключа. очень специфичные упражнения, но они действительно реально работают. Я прям обещаю. Знаешь, как в, в той рекламе, если не сработает, верну деньги. Я когда увидел, что велосипед для Ironman стоит дороже, чем мой мотоцикл. Я подготовился к этому интервью, я посмотрел, сколько стоит экипировка. Ну и за сколько ты нашел? Я смотрел итальянские вели, которые больше ляма стоят. Ну, есть, понятное дело, знаешь, но это как машину. Машину за какие деньги можно купить? Наверное, можно купить, не знаю, за 300, например, за 400. А можно купить там за 10 миллионов. По минималке сколько нужно, чтобы он ехал? В районе 100 тысяч его можно приобрести. Можно и дешевле. Но, конечно, нужно в первую очередь готовить многие сердечно-сосудистую систему чтобы было чем крутить твой велик сколько стоит у меня дорогие велики ну, как... о дорогие. у меня, до... меня с есть... разделочный велосипед он когда я его покупала стоил в районе 10 тысяч долларов ему уже 5 лет я его не меняю он до сих пор меня катает на длинные дистанции тем не менее вот так если посчитать не считая тренировочного процесса да то есть а минимальная сумма для там, первого старта? Реально на сегодня уже можно очень небольшими средствами обходиться. Велокостюм, там экипировка какая-то, ну кроссовки нужны. Вот. Очень, очень разнится цифра. Нужен обязательно гидрокостюм. Ну то есть, короче, где-то в соточку по минимуму можно уложить. Ну в принципе можно, легко. Я даже думаю, что при желании можно и сократить. Двигаемся дальше. Полонского разыграли. Помимо Полонского у нас именное мыло Антон Бритва. Копируем именное мыло от Антона Бритвы, набор для маловарения. Если это получилось у такого бездаря, как я, то наверняка получится и у вас. Вставляем мыловарение, генерируем ссылку. Не нравится мне этот комментарий. Не должен я всем разыгрывать. Погнали дальше. График реалити, а что еще можно варить дома? Юрков, Сторис? поздравляю тебя, похоже, ты выиграл набор для мыловарения. А по поводу мыла, друзья мои, несколько комментариев было. Вот жлобина подарил только мыло своими руками. Но неужели вы думаете, что единственный подарок, который сделал любимой женщине, любимым женщинам, это набор для мыловарения? Прекрасное, приятное дополнение, которое станет, знаете, вишенкой на торте, для любого вашего подарка. Вот. Ни одна женщина еще, мне кажется, не сумела сохранить каменное лицо, когда ей принес мужчина подарок, который он сделал сам и сделал от всего сердца. Поздравляю, набор для мыловарения твой. Радуйся, пользуйся, вари, соблюдай технику безопасности. Пять лет назад пришел в дайвинг для того, чтобы научиться плавать. Побороть страх глубины. Угу. В итоге страх глубины я поборол. То есть теперь тебе не страшно, да, когда под не, тобой не вниз. вода. Но по горизонтали хорошо плавать я так и не научился. За одно занятие ты плавать не научишься, но я хочу, чтобы ты почувствовал разницу, знаешь, как бы до угу. и после. Ты, значит, просто проплывешь два бассея на 25 метров в одну сторону да. и обратно брасом, да. а я дальше начну уже все комментировать. Принял. Договорились? Да, окей. Все, Принял. тогда в начало дорожки пошли. Сильно, да. Как дела? Силы остались? Антон, Я это был... Работать. Это кроль, а да. мне нужен бра. Первые 50 метров. Для того, чтобы плыть быстро, нужно, чтобы тело не погружалось в воду. Как только тело погружается в воду, это акваэробика. Представь, что ты такая, знаешь, пленка, ну... Не очень хорошее, не очень позитивное сравнение, вот когда бензин там разливается, да, он такой растекается по поверхности воды, вот ты должен стать этой пленочкой, чтобы минимум твоих частей тела проваливались под воду. Ты на первый свой старт готовилась с нуля, правильно, я понимаю? То есть да. ты с нуля, при... и сколько времени у тебя заняла подготовка до Ironman? До Ironman? Да. До первого Ironman два года. Ну, я потому что первый год вообще никуда не собирался. мне казалось. Да, да, я, я так устала вообще на этом спринте, мне казалось, что это целый аронмен прошел. Мало того, он такой был достаточно травматичный для меня, потому что я говорила, там была торфяная вода, я получила пяткой в глаз. У меня просто присосалось это очко вот туда вот прям, значит, я думала, у меня прям глазница выпадет оттуда. Значит, потом на велосипеде все было... Нормально, а вот когда я бежала, я тоже ноги в кровь, например, стерла. То есть я такая была травмированная. Я после этого долго не могла тренироваться. Это была такая очень. Да и первый мой айронмен был тоже такой очень интересный. Потому что на первом половинке у меня все было здорово. И я сделала уже там три-четыре половинки и приехала на первый свой айронмен. И мне казалось, что это будет точно так же легко. Но теперь я своим спортсменам все время говорю, что половинка целый роман две разные дистанции абсолютно. Они вообще по-разному проходятся, на разной интенсивности и совершенно с другими ощущениями. И на первом старте, в общем, ну, практически я уже на 160-м километре велосипеда практически сходила с дистанции. Это был Цюрик, 2013 год. Это была аномальная жара, 40 градусов. У меня была неправильная экипировка. Я совершенно неправильно разложилась по дистанции, и на 160-м километре я уже потеряла ориентацию. И я просто ждала, пока за мной приедет автобус. А ко мне подъехали рефери, они мне дали воды попить. А я попила воды, и час просто прикорнула там в кустах. Но зато мимо меня проезжал знакомый, который отставал от меня на час. Старт был общий. Он говорит, Шубина, а что ты делаешь тут в кустах вообще? У нас еще столько времени, пошли, финишируем. И вот таким образом я встала просто, продолжила дистанцию и финишировала. И время у меня было 12.45. Мой первый Ironman с часом в кустах. Если ты до сих пор не подписался на мой канал, подписывайся. Нажимай на колокольчик для того, чтобы не пропустить все наши новые видео. Молодец. Двигаемся дальше. Фридайв, Молчанов. Так. Фридайвинг, занятие водное, обязательно. Блин, попробуйте фридайвинг, это очень круто. У меня квалификация в дайве хорошая, я много нырял, но фридайв просто разорвал мой мир, просто перевернул мою вселенную. Я настоятельно рекомендую этим призом воспользоваться. И даже если вы его не выиграете, блин, все равно пойти и попробовать фридайв там, где этому вас могут хорошо научить. Если будете на Бали, Носа Пенида, Кирилл, самый крутой инструктор по фридайвингу, которого я пока встречал. Так, счет пока у нас неинтересно с фридайвом. Разыгрываем, вставляем ссылку. Так, так Иван Фисенко. Очень интересный выпуск, Антон, меня давно интересовала эта тема, спасибо, ссылка на профиль в инсте. Ваня, я тебя поздравляю, Фридайв, водное занятие в школе Молчанова, твое супер, круто, спасибо, что поучаствовал в розыгрыше. Так, двигаемся дальше, купюра, купюра, купюра, купюра, Джордан, Джордан Белфорд, секунду. Uh -huh. Это у нас было видео с Хабибом Так Кто же выиграет купюру подписанную Волком с Уолл Стрит Так Чик Грязный Джо, подруга Огонь, спасибо Джо уже не подруга Жена моя, супруга полноправный, не оставил ты комментарий на свои социальные сети, однако купюра Джордана Белфорда тебя ждет, свяжись, пожалуйста, с нами, мы тебе расскажем, каким образом ее можно забрать, ну или, по крайней мере, помоги нам ее куда-нибудь отправить. Ну что, друзья мои, я думаю, что на сегодня достаточно призов уже, разыграли купюру, разыграли мыло, разыграли три книги, разыграли водный урок, много всего разного интересного, оставайтесь с нами, чем больше у нас подписчиков, тем больше крутых вещей мы разыгрываем, если вы помните, мы разыграли самокат Xiaomi в одной из серий и с увеличением количества подписчиков на канале будут увеличиваться призы в степени их крутости. Поэтому обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк, оставляйте позитивные комментарии, и что-нибудь интересное рано или поздно вам перепадет. Сколько у тебя сейчас подопечных? Вот твоих конкретно. У меня 30 человек тренируются в группе. Сейчас у меня две команды Iron Shuba Baby Только для девочек. Только для... То есть меня туда не возьмут? Туда тебя не возьмут, а но черт. у нас есть некоторые тренировки, которые проходят совместно. Для мотивации, наверное. И есть команда Шуба Генг. Это вот прям там и девочки, и мальчики, такая более спортивная команда. А в личном наставничестве сколько людей? Я не беру больше пяти человек. Сейчас есть, очень много... Есть, есть пять избранных. Да. И туда стучится очень много дополнительного народа. Периодически кто-то выполняет свои цели. И если место освобождается, то я беру следующего человека. Подожди, сколько да. стоит у тебя одна тренировка? Тренировки очень разные по длительности и стоимости. Я скажу такую самую распространенную, которую провожу я персонально. Стоит 10 590 минут продолжительность. Понял. Конечно. Допустим, смотри это видео, посмотрят люди, которые ну, не в Москве находятся, или у них нет возможности прийти к тебе тренироваться, там, индивидуалку или в группу, вот что ты порекомендуешь. Но желание заняться аронменом есть. Давно это витает в воздухе, человек слышал, и вот после нашего видео дозрел. Слушайте, но чего я посоветую? Если есть большое желание, конечно, всегда найдутся, лучше всего, конечно, найти все-таки тренера, который находится рядом, потому что это, это самая крутая история. Без тренера готовиться? Можно, но знаешь, вот я в свое время училась, например, на сноуборде без тренера кататься, когда я увидела себя на видео, мне очень захотелось взять тренера сразу, то есть я каталась, но как это выглядело, это была отдельная история. Я тебя благодарю за то время, которое ты Ой, мне уделила. и у нас есть хорошая традиция в блоге, которую я предлагаю и в этот раз не нарушать. Мы каждый раз что-нибудь разыгрываем между нашими подписчиками. Может быть, что-нибудь небольшое, символичное, но что-то обязательно, что будет или памятное, или полезное человеку. Можем ли мы что-нибудь твоего имени разыграть? Так, интересный вопрос. Не подготовил ты меня к этому, но если это москвич там, да, человек, который живет в Москве, то, конечно, я могу, например, вот пригласить на тренировку. А себе, если он не другу. москвич? Ну, тогда, наверное, я могу предложить ему консультацию. У меня такая есть услуга, по телефону, там в 30 минут я пообщаюсь с человеком и отвечу на его вопросы. Это очень круто, спасибо тебе. Друзья мои, оставляйте позитивные комментарии под этим видео, ссылку на свои социальные сети. И, возможно, вы получите индивидуальную консультацию у одного из лучших тренеров Москвы. Виктории Шубиной. Так, спасибо тебе огромное, что ты уделила мне время, потренировала меня. Мне было очень интересно. До скорой встречи. Да, жду тебя на тренировке. Я не скрываюсь. Спасибо.